Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames И продолжаем The Long Dark Посмотрим, что у нас ждет По идее, сегодня должна быть Отличная серия Замечательная серия Сейчас э, возобновляем По идее, у нас сегодня огромное путешествие Мы должны... Так, мы больных осмотрели Нас ждет дальше Вот это вот э, Мы должны найти церковную древность мы должны посетить самолет, упавшая звезда, самолет и байки. Мы даже проверить байки про снежного человека. Мне, мне прям интересно, пипец. Надо определиться, как мы пойдем. Смотрите, мы можем сделать вот так вот. Сначала дойти до сюда. До байков о снежем человеке. Дальше мы можем как раз пройти до церковной. Хватит там кашлять, подождите, кашлять. До... Пойти искать церковную э, древность и дальше пойти на церковную павшую звезду. Господи! Тут много всего -то происходит -то. Давайте так и сделаем, пойдем к байкам. Так, у нас вроде бы все. Да что опять, кто звонит? Так, слышу, слышу. Я на это раз наушники, чтобы лучше об... so, Итак, ты so, еще жива. Yeah. Пока что, да. Но, town, но в городе есть люди, которые не выживут без моей помощи. Ты идешь к месту крушения? That. Откуда вы знаете? You're ты рисковала that. жизнью, чтобы попасть сюда и помочь больным you're людям. Ты пришла ко, ко мне на помощь, когда я застрял в амбаре. Ты врач. Поэтому ты не дашь за миру сдосплетие городских выживших. Да, я хочу помочь жертвам крушения. Только на чудо не рассчитывай. те длится уже несколько дней, да и волков, волки рыщут везде. Вряд ли кто-нибудь выжил. Надеюсь, вы ошибаетесь. Да, я оставил тебе небольшой подарок. Послушай, я не думаю, что... Расслабься. Тебе же надо кому-то доверять, а? Можно ли доверять той, у кого в подвале труп? Справедливо, справедливо. Но если ты хочешь жить, загляни в багажник синего седана. Там, за качелями. За качелями. Okay. Ну, хорошо. Thanks. Тогда спасибо. И берегись волков. Так, в багажник синего седана. За качелями. Запомнили? Запомнили, запомнили? Так. багажник синего седана. Багажник черт, у меня там времени. А, нет, видно, видно, видно. Пока, пока что нормально. У, прям интересно, что сейчас там будет, что там будет сейчас, сейчас что будет. Так, э, багажник седана за кач... <соя> Нет, нет, <соя> ты не хочешь сюда, нет, уходи, уходи, уходи, уходи, сука. Боевой дух листых волков? Фига себе, что-то новое. У стаи листых волков есть боевой дух, который отображается на специальной шкале. Его можно сломить, бросая в них предметы или стреляя. Расстреляв боевой дух, стая убежит, но может вернуться, когда восстановит силы. Думай, Астрид, думай. Так, я пока потусусь возле костерка. Я как-то... Я тебя сейчас поручу. Сука. Расстрелять боевой дух звучит замечательно. Как дух можно расстрелять, тем более боевой. Сейчас я вам. Есть! Так. Все, я его убила. Так, ладно. Блин, какие они здоровые пошли. Мне кажется, у Макен тебя они поменьше были, нет? Что они какие-то. Так! Мясо. Мясо это полезно. Шкура. Кишки. Так, мы возле костра, поэтому давайте часика два с половиной кг мяса мы заберем. Так, есть топор, есть нож. О, о, с ножа меньше. Забираем все. Да, смотрите, 1 час 30 минут, если мы просто ножом будем пользоваться, замечательно, забираем, забираем, забираем все. <с> <мужики> Полтора часа на все про все. Все. Так, по идее у нас остались чисто кости. Так, ты же ведь у меня не замерзла? Так, э, давайте посмотрим, что у нас с весом. Вес 40 килограмм. <свят> э, да, я могу, я умею. Так, но. Так, заткнись. Мы сейчас пойдем, выкинем тут кишки, выкинем шкуру, прямо здесь, вот тут вот. Отличный план. Мы же все равно сюда, по идее, должны вернуться. Эх, сейчас, подождите, братюни, мы должны сейчас... А, давайте, давайте, давайте, так. Это... Это что? Это просто высушенный... Кожа? Где волк? Волк где? Вот, шкура волчья-волчья. Да выделю ее. Так, бро... бросаем. Кишки тоже бросаем. Все кишки бросаем. Мне говорили о том, что если я выброшу, оно должно посушиться, и мы тогда сможем этим воспользоваться. Правильно? Так, и... Давайте мы сейчас... Лежит, лежит, лежит. Нормально, нормально. Все на месте. Так, дальше. А, давайте мы чуть-чуть поготовим мясо. Раз. А, готовить. Два. Час-две минуты. Чуть долго. Давайте подождем. Вот, готово Так, а, это забираем. Это забираем. Слушай, чувак, у тебя тут холодильник есть? Я бы мясо скинул к тебе в холодильник. Серьезно. У меня, в принципе, еда так-то есть. Можем, кстати, знаете, что сделать? Мы можем нажать. О, холодильник. Так, холодильник, холодильник. Давайте мы перекинем в холодильник. Мясо. Блин, электричества-то нету. Выкладываю мясо. Электричества-то нету. Слушай, а что с волком-то? Что он такой потухший-то? На меня напал подтухший волк. Замечательно. Что, что может быть лучше подтухшего волка, который на тебя нападает? Так, давайте мы все мясо приготовим. Просто если готовить все мясо, готовое мясо, оно, оно дольше портится. Вот, замечательно. Так, забирай, забирай. А, дальше. Еще готовим. Раз. А, готовить. Два ждем а это а это чё <laughs> <Подожди>. <laughs> вот бак бак бак случился блин отстой у нас случился бак так Сейчас. Так, у нас тут все, в принципе, есть. Мы, знаете, что мы можем сделать? Сейчас вот еду. Возьмем еду. So right да, сейчас мы поедим с тобой и попьем, кстати, да. Давайте сейчас сожрем мясо, быстро. А, едим мясо. Тихо, быстрее жри, жри, быстрее запихивай в глотку. Давай, запивай. Вот это. сейчас мы чуть-чуть разгрузимся как раз-таки. Мясо у нас весит по килограмму. Бля, а чё у ещё что у нас еще такое тяжелое? Я не пойму. Что у нас еще такое может быть тяжелое? У нас просто сейчас 37 килограмм. Мне пишет, а она может нести 30. Ну что, тебе не нравится ты все время, да? Ну, скажи мне, пожалуйста, ну почему ты так мало носишь? Так. Ну, по идее, мы можем выложить что-то, правильно? Ну, вот в еде тут ничего нет. Ну, вот по килограмму мяса весит, да? Мы можем еще вот это вот сожрать. Как раз вот забьем желудок по полной. Так, 36. Пьем. Так, все, отлично. Так. Да -да, открой его, пожалуйста. Пожалуйста, открой. Так. Секунду. Так, все, возвращ... я вернулся в порядке. Все, смотрим. <кхе> так, что я хотела? Я хотела выложить, выложить кучу всякого говнища, чтобы оно мне тут не мешало. Так, гвоздодер я оставлю. На всякий случай, пускай будет. Так, что, от чего мы можем избавиться? Так, смотрим внимательно. Так. Да что же вы все кашляете господи, мне в ухо-то прям. Так. Улечить что-то оно какое-то... Ну, у нас все есть. Нафига нам увеличить из стекла сейчас пока что? Так, мы... А что то уже портится то начал? Что то уже начал портиться, мясо? Ты чё? Так, это пока мы скинем. Батончики все оставим. Что еще? Что еще мы можем скинуть? Давай! Что мы... мы можем скинуть? А? 33 килограмма? <laughs> почти, почти. Почти. Ну ладно, в принципе, так она может идти. Ладно, пошли. Пошли, пошли, пошли, пошли. Все, хватит, хватит, хватит. Нам нужно к Бигфуту, нам нужно посмотреть, как он, что он, с чем его едят. Мне очень интересно, на самом деле, любопытно. Так, не, не так, нам так. О, о, вот, вот он, подарок Молли. А, Молли, так, так, в ее багажнике. Это вот это нам, нам куда? Это нам в ту сторону, получается? Правильно? А вон качели, вон машинка. Синяя. Значит, нам туда. Ну, давайте. Давайте, давайте. Ну, она вроде бодренько так бежит, мне это нравится. Это хорошо, хорошо, что она бодренько бегает. Так, обыскать багажник. Так, морские фальшфейеры. Очень яркие и громкие. Они могут спугнуть даже листых полков. Ой, она мне напихала. Ай, спасибо, Молли. Так, замечательно. А тут что-нибудь есть? Тут нет. Ты, ты мне тут тут вот, вот, вот, вот что-нибудь прятала? Ну-ка, пусто. Эх! Эх, ничего нет! Прям беда-печаль, бедна. Так, ладно. Вы... А ну-ка, ну-ка, ну-ка, ящик для угля! Смотрите-ка. Уголь, труд, уголь! Уголь! Уголь! Уголь! Уголь! Твою мать! <laughs> 36 килограмм. Опять перевеса. Блин. Как это все обойти-то? Давай по краешку. Боли! блин. Не, ну Молли вроде так по общению адекватная. Что случилось с мужем? Ну, хер знает. Может, его волки сажали. Может, отморозился на улице. Да? Не думаю, что она там что-то сделала. Честно, вот реально, я не думаю, что она там вот что-то вот с ним сделала, что она его пристрелила и так далее. Так, не туда. Туда нам дальше? Да, в ту сторону. Туст Круто тень. Так, мы... Нам чуть-чуть холодно, совсем чуть-чуть капелюшку, но это не страшно. Ну, устает она пипец. Вот если начинаешь бежать, все усталость просто пш, и, и полетела. Что мы можем сделать, чтобы тебе стало полегче? Женщина, скажи, пожалуйста. Поспать. Поспать мы можем. Блин, как у нее долго носовый устанавливается. Капец, жуть. Ну, если что, у нас... У нас ведь есть адреналинчик, мне интересно. Вот это да. Так, ну, антисептик хорошо. А мы можем прям так вот на месте пользоваться, да, аптечкой получается? И это все просто все время заходила в инвентарь и через инвентарь уже там повязки какие-то еще что-то накладывала на нее. А, так через колесо ни разу не делала. Вот интересно, теперь интересно, волки девы вы? Алло. Ш -ш -ш. Так, а я даже, слушайте, можно было ручью выложить нафиг и пойти просто со стволом? А нет? Кстати, че у нас? У нас ружье, оно посильнее будет или послабее? А что, оно не заряжено у нас? Давайте зарядим. Хорош. Так, ну все 10 патронов в него влезает, да? Я считаю, это... Это, это не так, кнопка. Я считаю, это просто прекрасно. Так. Я надеюсь, там не будет стаю волчар какой-нибудь, или какой-нибудь медведь огромный, которого спутал, спутали как раз-таки со, со снежным человеком. Или там будет какой-нибудь костюм валяться, знаете, как это обычно любит делать, там, чтобы поднять турист... туризм в данном секторе. Типа, придумали вот такую вот штуку. Это же ведь получается глухомань, правильно? Им же надо как-то выживать. Uh, у них, получается, угольная добыча вся уже притухла. Раз это притухло, значит, надо что-то другое придумать. А что другое придумывать? Зайка бежит. Ладно, я не буду убивать зайцев. Только волков. Только волков. Из волков можно сделать, наверное, шубу, Шапку, перчатки. Все можно из волков сделать. Так, мы где? Мы подходим, подходим, подходим. Так, все, внимательно. Ружье на готове. Тихо. О, грибы, грибы, грибы. Грибы, рейши. Как его называют? Рейши, да, все правильно, грибы, рейши. Так. Собираем. Потому что эти грибы э, вылечивают э, отравление. Это хорошо. А у нас таблеток просто на э, отравление нету. Чтобы как-то это лечить, как-то с этим бороться, у нас этого нет. Я тебя сейчас позеваю. Не надо зевать. Так, берем пушку. Солнце садится, скоро, да? Скоро станет холодно. Но мы пришли в пещеру. И нихера тут не видим. И ничего тут не видим. А что? Как? Блин. Блин! А мы факел можем сделать? Кстати, кстати, мы факел можем сделать. А, так, вот вот туда можем посмотреть, как делается вот фонарь. Масло для ламп. Зашибись. Шикарно, идеально. Ладно, тогда... Так, берем это. Блин, ненадолго нам этого хватит. Так, мы вошли в пещеру, вот он проход. Опачки. Это что? Замороженный труп. Это наш свежий человек, так Новая волчья шуба! Плащ ручной работы, из волчьего меха и кожи пома. Ой! Что от вас стоит держаться куда. А я тут уже. Хорош! И хорош! И шапка еще одна хорошая. Замечательно, шикарно. Так, давайте мы э, разожжем костер. Так, труд, дерево. И вот так вот, да? Блин, волчья шуба! Волчья шуба! <сосы> так, э, как тебя? Туши, убирай нафиг. Замечательно. Шуба. Волчья шуба. Волчья шуба. В... Меня, мне кажется, меня сейчас немножечко подклинивает. Меня заело. <сы> волчья шуба, мать его. Мать его, волчер, так, вот я как раз вот искара, искала. Помню, что тут где-то были кедровые дрова, вот. А, надо... А стоит подкидывать ли? Сколько у нас, 26 минут? А, какой процент? 86, пускай лежит. Нам нафиг не нужно. Так, это мы обыскаем. Не надо. Вот, металлолом нужно. Металлолом нам нужен. А, давайте все-таки мы добавим тогда сюда топ топливо. Вот ядровые дрова есть. А, книги. А, палок накидаем. Труд у нас вроде есть. Вот угля кинем. Сколько? три часа? 27 минут. Нормально. А, что, для чего? Вот. Я хочу починить эту херню. Вот, ремонт. Металлолом. Шансы на успех 80%. Полчаса. Давай. Давай. Так, и, и сколько? 51%. А, зап, заправлять нечем. Ну ладно, мы можем, в принципе, теперь тут развалиться. Опа! Шапка и скобка. Нет, не нужно. Что мы еще можем тут, пока, пока мы находимся тут, полезного сделать? Мы можем приготовить себе... Нет, не можем. Ха! Ладно. Я думала чай приготовить. Смысла нет. Есть смысл лечь спать. дай ка мы это вот так вот. Вот. А -а -а. И ляжем спать Уже вот луна у нас встает Давайте 10 часиков Посмотрим, по идее должно хватить 10 часиков Как раз солнце взойдет Мы отдохнем по полной программе Все будет замечательно, все будет хорошо Что-то мне не нравится, что там на улице происходит Чё-то мне кажется, там жопа какая-то. Так, давайте оденем шкуру. Так, 2,0, 1,9. Они все прикольные. Но это круче. 4-0! Вот вам и снежный человек. Ну, он мешает бегать. 3 кило весит. Давайте тогда сравнивать. Мешает бегать на 4%. 1,25. 1,25. Ну слушайте, они одинаковые. Единственное, вот эту вот ее уже бы подремонтировать. Тогда меняем вот так вот. Ах ты лохматая наша девка! Так, шапку. Шапку. 1,2, 1,5. Они одинаковые, да? Сколько. А, ты ты двоечку даешь? А ты сколько даешь? У тебя сколько? А, ты 1,5, значит вот это. Вот, конечно, носить обязательно вот это вот, да. А, давайте починимся пока. А, вот это чинить не нужно сейчас? Одежда? Шапка? Ну, хорошо, хорошо. Ткань ремонтируем. Вот, как раз солнце встает, замечательно. Блин, пить опять хочешь? Снова хочешь пить? Давайте тогда разведем костер. Сейчас вот этот мешок собираем. А, костер разводим. Давай-то с первого раза. С первого раза. С первого раза. Давай с первого раза. С первого раза. Давай-то сможешь. Я верю в тебя. Ты сможешь. Давай. Давай, давай. Давай, девочка. Давай, давай. Да, да, да, получается. Тихо, тихо. Не сглазить, не сглазить. Не сглазить, не сглазить. Да, есть. Так, и... Блять, не на то нажал. Так, добавить топливо. Давайте угля. Так, сейчас 23 минуты. Что я хочу? Я хочу приготовить чай. Да поставь ты уже. Или кофе. Давайте кофе. Мы же только проснулись, нам надо кофейку. Бахнуть, естественно. Соответственно, так готовить. Вообще на той стороне. Давай. Так. Ждем. Пьем. А, мы забрали. Блин. Попить не попили. Попить не попили? Где кофе? Дай кофе. Пить. Горячий. Пей! Пей! Так, это мы... С... Вот так вот. Вот так вот. Так, у нас должен быть бонус к энергии. Теперь мы можем нести 40 кг. Всякого говна. Я счастлива. Я максимально счастлива. Да, она теперь очень тяжело бегает. И вон, значок в нижнем правом углу. Да, выкинь это нафиг. Оно тебе уже не нужно? Это что? Это камень. Ну ладно, развеяли миф. Это просто был голый мужик в волчьей шкуре. Вот голый мужик в волчьей шкуре. Пугал, видимо, тут местных... Местный народ. Так, зайцы. Вы мне, пожалуйста, что-нибудь напишите из серии о того, что можно сделать, например, из тех же зайцев. Потому что из волка я уже, наверное, все, что могла, все сделала. Это волчья шкура. Так, мы сытые. Мы довольны. Теперь идем, значит, исследовать древность церковную. И уже потом пойдем к самолету. Чего бы и нет. Пойдемте так. У нас, да, небольшой перевес есть такое. На что делать? Надо как-то выживать. Хочешь жить? На все тяжести. Как-то же ведь надо это все делать. Так. Вообще так тихо. Может, даже заглянем к Моле. А где у нас там Моле? Моле у нас живет где? Вот амбар Моле. А вот фермерский дом Моле. Она же ведь дома получается. Можем попробовать на обратном пути к ней соскочить, а что бы и нет, собственно-то... Хотя, судя по всему, я так чувствую. Так, а как добраться до звезды, упавшей? До сюда окей. В принципе, мне кажется, тут можно из любого места перебраться. А если не из любого, то как? То это, то это то, вот так вот как-то идти. Даже вот так вот. Да? Блин, и вот это вот тоже, вот тут вот горы. Это тоже надо как-то походить, да что? какая Тяжелая карта, сложная карта. Либо вот так вот можно, кстати, вот так вот обойти. А на обратном пути можно к молю заскочить, что бы и нет, собственно-то. Ну пойдемте, да, вот через этот мост тогда. Тут же ведь мы были уже. А там нам спрятаться негде. Хотя очень много домов, которые не указаны на карте. Правильно же ведь? А, можем как раз еще и ружье сбросить. Ну, потому что ружье это, конечно, здорово. У нас, в принципе, в пистолете. Сколько у нас в пистолете патронов? Где? В пистолете у нас у нас 5 патронов осталось на пистолет. А тут 10. Подождите, а у нас же ведь сейчас ствол. Вот берем пистолет. 16 патронов, все нормально. Так что туда сбрасываем тогда. Пу... Я вообще я не понимаю, как вот этот вот магнум, блин, или что это? У, у такого оружия убойная сила же ведь бешеная, правильно? Она же адовая. Там и отдача, простите меня, должна быть дверская. И как бы убойная сила... Так, все, заходим, сбрасываем ружье. Так, надо, нужно убрать пистолет, а то еще скажут: о, боже, нет, убери, убери. А, она сама убрала. Окей. Ладно. Я надеюсь, что тут это, никто, никто моё, на мое не посягает. Так. Возьмем мясо. Парочку мяса. Ладно, парочку. Ну, два килограмма. Ну, всего то всего-то два килограмма. она и может нести сейчас 40. Так, и сбрасываем ружье. Так, все. Сбросили ружье, ну, почти 5 килограмм весит. А револьвер полтора КГ. Нормально. Так, сейчас высушим шкуру волчью. По идее, мы. Мам... Вы это видели? Что, сука, увидел на меня шкору волчи? Понял, с кем дело имеешь, тварь. Тварь, поганая. Так, нам через мост, нам туда, на ту сторону. Вали-вали, вали-вали. Вы -вали! догоню из тебя тоже что-нибудь, сделаю шапку какую-нибудь. А, понял. Учуял. Понял, с кем имеет дело. Не... Вот, вот, вот. Вот так вот нужно. буду держать в страхе все стаи. Кто тут главный альфа, сволочи? Перестань ты там орать. Все плачет, бегает. Может, друг своего на мне узнала. Я там уже не знаю. Так. Это обязательно. Грибы собираем. Потому что кто знает, там таблитосов я еще не нашла нужных. А грибы как бы могут спасти в такой экстренной ситуации, если я вдруг нажру чего-нибудь плохого. Ну... Я, конечно, буду стараться не есть испорченную пищу. Так, этого мы тоже возьмем. Вместо повязок, чё бы и нет. И не будем тратить э, эту ткань на то, чтобы делать повязки. Так, как нам лучше пройти? Вот с этой стороны, кстати, тоже вон домики есть какие-то. Надо зайти, надо зайти. что то я это... пошуршал такая. Так, сюда тоже нужно заглянуть. Так, ну. А с тем же человеком мы уже все узнали. Теперь осталось гроза района. <с> гроза <с> деревни. Вол... <с> стаи. Труд берем. Уголь, уголь, уголь, уголь, уголь. Я поняла тебя. Я тебя поняла. Я, я тебя услышала. <с> Проблема решена Главное решить Так, вскрыть вот, багажник Ну давай У нас же есть? Вре Вре Вре я его, что ли, с собой таскаю? В принципе да, Обыщи его, пожалуйста В принципе, он нам не нужен Давайте мы его бросим Хотя нет Нет Опа Что это? Закрыт Это банк Это банк? Точно банк? Так, а на той стороне что? Мы же ведь не были на той стороне, да? Так, в багажник сразу? Не, ничего. Так, сюда я не полезу. Там, конечно, все классно вкусно, и прям там угля дофига. Но что поделать? Она уже больше нести не может. Так, холодильник. О, да, слушайте, мы тут не были. Газировка. Okay. Что, что значит, ну ладно, на, не ладно, надо брать. Это газировка. Ты у меня вообще постоянно пить хочешь. Так, собачьи консервы. Ткань. Все нужно, это все нужно. Надо все обыскивать, просто каждый уголочек. Потому что еда улетает, прям так в жух, и нет еды. Свинина с фасоль. А, Нормально. 41% нормально вы выживет. Блин, риск растяжения. Сейчас мы будем тогда жрать волчье мясо. У нас как раз. Давай, давай сейчас быстренько. Волчье мясо. Где? Где? Где Ну Вот оно. Едим. Собачья жрачка, кстати. 33%. Такой себе. Давайте мы его выбросим тогда. Банку выпьем. Все, напилась, я надеюсь. Давайте еще волчьи, мясо съедим. Внутри снаружи у нас волк. Такая здоровая женщина! Внутри снаружи я волк. А, это мы уже смотрели. Так, это мы тоже все осмотрели. Погнали дальше, что у нас тут есть. Вот это вот. Спички это нам не нужно. У нас уже все есть. Так. Не надо. У нас, по-моему, ткани нормально. Ткани хватает. Продипы, наверное, е. Yeah. Я надеюсь. Так, ткани у нас нормально. Я, я что-то переживать начала по этому поводу. Что у нас с тканью? Ткань, ткань. Ну, три штуки сойдет. Пять. Так, смотрели, смотрели. Вот этот. Теперь смотрим. <coughs> так, кровать. I I сегодня я в наушниках. Сегодня все хорошо. Сегодня я, всё слышу, я слышу абсолютно все. Легкая тужурка, газета, тужур, пастель. Повязка надо. Повязка это всегда хорошо. Занавеску он, по она, по-моему, дерет на тряпке. Так, вода. Что у нас с водой? Воды у нас сколько? Где, где еда, блядь? А, 3 литра с лишним. Нормально, хорошо воды. Так, все. Мы тут вроде все осмотрели, да? Тут что? Ничего. Все, идем, Идем дальше гуляем. Так, нужно идти по дороге, значит. Так, все осмотрели. Идем путешествовать. По дороге. Ну вот там вот я вижу какие-то горы. А там тоже, смотрите, там тоже что-то дым какой-то. Тут дым. И вон там, вот вдалеке, вон дым. Или это небо? Нет, это дым. Это реально дым. А, дым. Самолет же ведь упал. Точно. Что там такое? Что там такое? Дым там. Самолет упал. Я уже подумал, что там еще что-то новое. Ну вообще странно. Прерывистый дым, это всегда означает сос. А у них там даже никого нету, кто бы этот сигнал делал. Вон, вот такой вот должен быть дым. Цельный. А тут он как будто прерывистый какой-то. Не, ну слушай, нет, тут тоже уже цельный пошел. А до этого был прерывистый. Но ну, вы же помните, в прошлой серии он был прерывистым, определенно, точно. Говорю тебе, я не, не сумасшедший, я не псих. все такое было. Так. Может ведь не зря тут пошли по дороге? Может все правильно пошли? <как> Нам получается вверх надо? Так, Олень, а это что? Грациозно, грациозно, ничего не скажешь. Так, это что? Минная дорога? Минная дорога? Прикол, прикол! Минная дорога. Как вам такое? Внезапно. Посреди снежной пустыни минная дорога. Тут деревья. Дети играют. Деревья. Деревня. Внутри и снаружи меня волк. Так, не подходи, пожалуйста, ко мне. Бежим. Блин. Она тоже всякими кастрюльками шумит. Тихонечко так пробегаем мимо. Потому что медведи это не смешно. Медведи это пипец. Ветер поднялся. Так, мы начинаем мерзнуть потихонечку. Блин, мне... эти медведи это же ведь... За ними глаз до да глаз. Они очень опасные. Вот с кем бы мне не хотел связываться, так это с медведями, это определенная точная информация. Так, нет. Вроде все нету. Свободно. Так. А вот и домики, которых нет на картах. Пожалуйста, пожалуйста. Блин, а... Это вот волчьи... Мне показалось, кто-то идет. Волчья так много весит, она прям столько... Реально, отняла выносливость у нас. Прям бешеное количество, но зато дает плюс 4. Плюс 4. Так, что у нас тут? Блин, я подумал что это два домика, а это просто пополам разломано. Это что? А, это просто торчит. Хорошо. Так, опускать нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Не надо. Ой. Ладно. Чуть-чуть, чуть-чуть возьму. Пускай будет. Так, все свистит. Кошмар. Ветер поднялся. Все, не погода. Мне... Землетрясение? В смысле, подождите, я уставшая. Реально? Землетрясение? Опасность? Не надо! Не надо нам землетрясение, это страшно! То сейчас вот, вот у нас вот гора Внезапно станет чуть ближе, и тогда я обосрусь! Так, где мы, кстати? А, вот! Пойдемте в церковную древность Вон туда как раз-таки Блин, землетрясение, вот это уже вот... Это даже не смешно! Такая опасность! Не надо, не надо. Музыка опять заиграла какая-то. Предупреждающая музыка. Что-то сейчас будет, наверное, да? Так, дав давайте что-то будет чуть-чуть попозже. Я это, я детектив. Я иду расследовать преступление. Так, я немножечко скосила. Нам туда. Там должен быть мост. Через мост мы должны пройти Да? Слушай, ветрел то Ну давайте потихонечку двигаемся Блин Вот именно что потихонечку, потому что выносливость просто в ноль Так, ну хотя бы мы, сыт, мы сыты, довольны Пить не хотим, спать не хотим Немножечко подмерзли, да Немножечко, да прохладненько, скажем так, на улице. Блин, ну ветер адский. Судя по всему. Я вот сегодня вышла на улицу, чуть-чуть прошлась. Реально, вытаскивай... Вот. Очень холодно, разведи костер, да, посильнее. Реально, стоит вытащить руки из кармана, просто вот, из куртки, да, из, из кармана куртки. На секунду ты их вытаскиваешь, и все, они у тебя ледяные, ты их уже обратно пытаешься засунуть. Вроде более-менее отогрелся, еще что-то вот надо, да, вот достать вот что-то, еще что-нибудь. Вытаскиваешь руки, они опять у тебя замерзают просто моментально. Секунду! Щелчок пальца и просто... Какой щелчок пальца, блин? Замерзших пальчиков. Нереально просто. Так, еще чуть-чуть осталось. И мы сейчас дойдем, будем расследовать преступление, кража, кража века, украли какую-то древность, интересно, а эту древность куда потом оттащить, обратно в церковь, или вот этому священнику отдать нужно, типа смотри, чувак, что я, на... я тут нашла, я тут прогуивала, значит, по лесу, распугалась их волков, так, где, распугалась их волков, ну, тут шило несколько Серьёзно, медведей. Срежу. Тело начинает неметь. Сейчас, потерпи. Вот он, вот он, вот он, дом. Это же ведь дом или скала? А, вот дом. <Панический> это Над домом, видишь, скала такая вот. Мне показалось издали, что это реально дом. Так, все, забегаем. Отлично. Все. Все, сейчас, сейчас, сейчас, будешь отогреваться. Но ну, мы хорошо, так мы долго гуляли. Так, местные легенды, призрачный олень. О, мы можем это подождать. Местные легенды, призрачный олень. Измученные суровыми зимами и брошенные вдали от цивилизации жители отрадной долины часто искали приют и утешение в, со в самой природе. Больше всего им понравилось выслеживать легендарного оленя, который, как говорили сторожилы. Способен открыть особую истину Но лишь тому, кто сумеет найти этого зверя Это откровение, дар таинственного животного Что? Но лишь тому, кто сумеет найти этого зверя А, это откровение, дар таинственного животного Или результат безмятежного наблюдения за природой Теперь этого, теперь этого уже никто не узнает О да, давайте возьмем Мы можем теперь это посмотреть. Книга, что это? Нет, не надо. Вот так вот иногда полезно потыкать бутылка воды. Не надо. Это нам пока не нужно. Оставим здесь. Так. Свитшот. Свитшот нам нужен? А свитер из плотного хлопка с круглой горловиной позволит не стучать зубами на ветерке. Но теплым его не назовешь. А что у нас одето? Это что, свитер? Тонкий свитер, не слишком удобен. Так, так, так, так, так, так, так, так. так. Ну, давайте. Давайте мы возьмем свитшот. Хотя бы просто посмотрим, как у... Патроны! Не, не надо. Самому. Я вижу патроны. прилично. Нет, не надо. Я вижу патроны, я вижу патроны. Для револьвера, между прочим. Т Три штуки аж... Энер... энергетический напиток, так собачья еда, собачья еда, так крекеры, сгущенка, сгущенка. О, газетная вырезка, прочесть. Газетная вырезка. Древность была украдена из церкви в перепуте Томпсона. По словам священника отца Томуса, один щедрый... щедрый землевладелец подарил ее местному приходу девятилетия назад. А десятилетия. Почему... Почему я прочла девятилетие? Что что не так? Десятилетия назад ее стоимость измеряется в немалых деньгах, но наша церковь видит в ней и духовную ценность, признался священник. Взять. Священник, значит. Духовную ценность он видит Не доставлено, Синди Как дела, крошка? Денег нет и ничего не светит Нужно было что-то сделать, почти никого не осталось Не знаю, что будет дальше Но мне очень жаль Вещица там, наверху гребня В пустом подвале Может мы сможем обменять ее на путевку отсюда? Сэм, а, все-таки ты стырил Так, Сэм стырил эту штуку И она сейчас лежит Наверху гребня В пустом подвале Забираем так, спуститесь в подвал гребня Скитера. А мы на нем, да? Мы сейчас тут находимся. А нет, вот оно церковная древность. Это видимо возле самолета. А это что? А, -а, -а призрачный олене смотрите, что еще, что еще, еще призрачный олень! Вот мы сейчас в загулу идем туда. Круто тень, круто тень, просто круто тень. Блин дровы ну, ну, нужно запомнить, что вот тут, если вдруг что, есть кедровые дрова, и мы не сдохнем. Да? А тут печка-то есть. Ага. 20 раз печка. Так, ну мы вроде согрелись более-менее. Так, значит, нам нужно... А давайте попробуем так. А так мы сможем пройти, интересно? Вон туда, если пройти куда-нибудь. Не, это только в обход, если идти. А обход ближе у нас как? Вот тут мы вряд ли пройдем. Там тоже такой себе крюк. Ну, в принципе, я так понимаю, пофиг, с какой стороны идти. Но мы можем, знаете, что сделать? Мы можем дойти до оленя. Потому что нам все равно в эту как бы сторону идти. И все равно нам возвращаться. Хотя бы исследуем, что вот тут вот находится. Пойдемте прогуляемся до оленя тогда. Куда это? Куда это? Ну, почти туда. Вон туда. Все. Идем к оленю, потому что мне реально... Я люблю всякие эти байки призрачные, олени, вся эта фигня, это же это же так интересно, блин. И все всякие расследования же классно, классно, это интересно. Вот. А потом узнаем, что это какого-нибудь, знаете, что-то из серии собак Баскервилля у Шерлока Холмса. Типа олень, а, обмазанный какой-нибудь... Мы где вообще? А туда дальше. Тут вообще реально пройти, или все-таки с другой стороны нужно обходить это все дело? Так. Ну, то, ну, так вот. Как собака баскер, которая намазана этой цветящейся штукой. Как, как она там называется? Я уже забыла. А, Слово не помню. Как она называется? Давай, подскажи. А как-то, как-то, как-то, я не помню. Короче, ну, если что, вы, вы меня поняли. Вы знаете, как это называется. Это что, это дерево лежит? С выдранными корнями. О, еще что-то. Еще что-то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. О! Тут можно погреться. Это что, телефон? Телефон висит какой-то. Приемник. А, если что, тут, типа, с ним можем взаимодействовать. Так, тут лодка. Вон мост. Нам просто вдоль э, реки нужно идти, я так понимаю. Правильно? Блин, ветер не утихает просто. Это адище какое-то. Мы, в принципе, могли бы приготовить себе чай. Чисто, чтобы был согревательный эффект. Да? Могли же ведь? Так. Ну, можно вот тут вот немножечко по низине пойти, потому что тут ветра будет поменьше. Сейчас, где мы находимся? Ну, мы почти, почти дошли. До моста, в смысле, почти дошли. Не, не до оленей, конечно, но почти дошли до моста. Ты что, спать хочешь? Нехорошо. Будет хорошо, если мы где-нибудь встретим тут домик какой-нибудь. Тогда мы в домике можем лечь поспать хотя бы. Вроде еда, вода у нас есть. Мы там все отпускали. В принципе, вон там вот подвал где-то. Либо мы можем дойти до подвала. Так, она у нас задыхается. Ну, если, блин, ну если что, разведем костер, -мо. Ветер вроде. Кто тут ходит? Господи, олень, я бы твою мать! шурши тут ходит. Напугал меня. Я уже думаю, все, Так, это мост. Мост, это хорошо, но он нам пока не нужен. Мы идем вдоль, вдоль берега. Там где-то призрачный олень. Вези меня, олень, в мою страну, свою страну оленью. В мою страну... У меня есть своя страна оленья. А чё бы нет, собственно. Кто бы не хотел иметь свою страну оленью? Там ходишь, везде олень и все твои. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Главное, не подскользнись, не падай. Мне кажется, я еще что-то слышу. Что? Стаю отгонять? Подождите. той стой, стой. Стой. Вы должны меня бояться, сучки! Так, следующий! Слушай, не бояться! Я слышу, как ты сзади хрюкаешь, тварь! Ну, не побоишься ко мне подойти? Это ты... куснул? Не поняла! Это ты мне рваная рана? Это ты как меня куснул-то? Так, а я больше никого не вижу. Ты единственный. Тварь. По нему еще попасть, блин, надо. Сейчас я тебя раздену. Ты подожди. Падла такая, а? Нападает он тут на меня, видите Лево? Так, Так, 30 минут. Ки кишочки заберем. Мясо, мясо. Ну давайте килограмм. Давайте два. Два килограмма возьмем. Такая тень прошла. Ух ты, -мо. Что-то там следило-то мне тут. Так, ну жирненький такой вол... волчонок ты, я смотрю прям. Нормально. Так, продолжаем идти вдоль, вдоль берега. Так, где мы? Почти дошли. Почти дошли. Сейчас. Идем. Осталось немножко. Если что, будем как тролли под, мо под мостом. Э э э <стит noise> Короче. <смех> будем как тролли под мостом, разведем костер и там переночуем. Че бы, собственно, и нет-то. Когда -то да. Так, ну. Я см смотрю-то я туда, вот иду куда-то в бок. Более лесные прогулки. Пойдем к коленю. Посмотрим, какую истину нам откроет. Я тебя умоляю, только не подскаливайтесь, не упадет нигде. Так. Ну, почти, почти пришли, почти пришли. Чуть-чуть осталось. Зашибись. Как тут спуститься-то? Алло! Вот так вот, давайте. <звёк> не, не надо это взрывать, паука. Так, я не зеваю. Вы не зевайте. Никто, никто сейчас не должен зевать. Не зеваем. Все дружно. Новый флешмоб. Не зеваем. Это видос должен выйти в 7 вечера. Так что не зеваем. Никто тут не должен зевать. Так, кто это? Что это такое? Это не то. Да, ведь это, это слегка не то. О, домики, домики. Замечательно. Мы сможем там переночевать, если вдруг что Блин, ну такой, конечно, себе полуразобранный амбар какой-то. Не пойми, что. Так. Вон туда нам. В ту сторону. Но нам все равно возвращаться, так что я пока что не буду туда залезать, лутать, еще что-то делать. Пойдемте туда. Олень, жди нас, мы идем к тебе. А тут какая-то тропинка. А, этот, видимо, от, э, от моста. да. Типа, если сходишь с моста, вот идешь по этой вот тропинке И все у тебя зашибись Так, ну, ляжем спать Поутру, как проснемся Нужно будет пить кофе, чтобы она могла Нести все то, что Да, у нас 39 килограмм, блин Чтобы она могла нести все то, что я на нее Понавешала Ну, в любом случае Мы немножечко разгрузимся тем, что сожрем а, Опять вол... волка Волка Сожрем волка, волка, волка. Опа! Спрячься в снежном укрытии и следите за оленем. Крой из кроличьего меха, перчатки, огниво, армейский, паёк. А, использовать. А, использовать. Так, следим за оленем. Отдых? Я что не так сделала? Не надо было прятаться? Not... Ой, смотрите, смотрите, смотрите! Призрачный олень! Всего лишь белый олень! А мы его... Нет, я не, я, я не буду, я не такая! А как отсюда выбраться? А! Выходим! Вот он! Привет, чувак! Ты меня не забодаешь? Смотрите, не боится? А, нет, боится. Ну, не призрачный олень, а белый олень, ладно? Ну, вообще, классно. Так, мы, если что, мы можем спать тут. Получается. Подождите, у нас есть перчатки. Крутые перчатки. Перчатки из чего меха. Так, это сколько дает? Ноль. Ну, единичку. Два! Два! Сейчас мы тут все... Охрененно. Теперь нас ничего не возьмет. Все. Все, все блин. Игра пройдена. Блин, правда мы бегать не сможем, да? Да, мы не сможем бегать особо. Ладно. Ладно. Ладно. Давайте мы прям здесь разведем костер. Потому что, если что, мы, у нас тут есть где-то, А, подождите, а давайте пройдемся туда. Блин, у меня еще, еще выносливость у меня отобрали. Еще чуть-чуть отобрали выносливость. Это прям обидно. Так, сейчас дойдем до домиков. Посмотрим, вдруг там есть какой нибудь топливо, еще что-нибудь из этой серии. Ну, белый олень. Вон, мы раскрутили еще одну байку, получается, местную. Это же замечательно. Это же круто. Я довольна, короче. У нас сегодня такой... Мы развентили байку по поводу снежного человека. Это, оказывается, просто голый мужик в волчьей шкуре. Теперь по поводу какой там призрачный олень. А печки нету. Обычно в таких домиках они хоть и развалены, но хотя бы есть печка. Где печка? Где печка, игра? Где моя печка? О, вот тут вот есть. А вот тут мы можем... Ты мой... Ух ты, что ты есть? Так, запись лесного оратора, часть 1. А девственная природа, почти нетронутая человеком. Если мы сможем заявить о себе здесь, и у нас все получится, то везде на Великом Медведи поймут, что такое возможно. Мы выступим в отрадной долине. Лесного оратора. Так. А что именно ты хотела заявлять, прости? Так, корм для собак. Аптечка. Это хорошо, это надо. О, блин, антисептик не нужно было брать. Не нужно было брать. Патрон для ружья. Да, да. Посмотрим. Сейчас сравним. Мешок, ну-ка, сколько? 88%. Давай. Оно ко мне вернулось. Еще одно ружье. А, 34%? Нет. Нет, не нужно. Слишком мало. Это что? Камень. Так, ну, что я могу сделать? Так. Ну, она у нас, кстати, чуть-чуть отдохнула. Давайте, знаете, что сделаем? Мы тут... Она э, сейчас темнеет, правильно? Сейчас же ведь темнеет. Да, уже ночь. Уже ночь. Так, давайте, значит, э -э, разжигаем огонь. Или не нужно? Давайте просто ляжем спать вот здесь вот. Так. Э -э, план таков. Ложимся спать, а утром уже разжигаем и костер, и делаем все, что нужно. Все, давай. Я надеюсь, она не сдохнет. Ты не умрешь. Жива. Отли... <смех> Отлично. Так, мы хотим пить, мы хотим есть. Мы немножечко замерзли. Так, разжигаем огонь. Лакидей. Oh, Лакидей. Да, если бы... Так, стоп, нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет подкинуть подкинуть сначала мы подкидываем а, Кедров. так так так 4 часа нормально сойдет а, мы сначала приготовим давай тебе чаю и кофе кофе кофе тебе приготовим а потом вздушу всю банку приготовим так не вот сейчас прямо сейчас так. А, давай а, у нас же эта открывашка есть. Если что, даже есть э, нож. Так, 12-8 минут. Так, значит, ждем. Выпиваем. Пока она это пьет, у нас как раз э, подойдет банка с фасолью. По идее, не, долж... не должно себе ничего случиться. Если она это съест. Нет, все в порядке. Так, э, это мы берем. Дальше, волчушь, волка готовим, еще волка готовим. <смех> Готовить, волка. Выбрось, пожалуйста, нафиг, это тебе не надо. Пока что это тебе не надо. Так, какой, какой мы первый, вот это мы первый положили. Так, все, ждем. Так, берем, а это съедаем. Блин, опять ты пить хочешь? Ладно, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Еда, еда, еда, еда. Блин, сгущенка ржавая. Это грустно. 31 вздувшаяся банка корма для собаки. Даже не знаю, стоит ли ее с собой брать. Давайте выбрасываем. Ну, вот это пока оставим. Это пока оставим. И пьем. Все. Вс. Мы молодцы. Мы согрелись. Блин, еще три часа нам будет. Давайте. Знаете, что мы сделаем? Раз еще есть возможность. В смысле? Нет. Вот. А, Блять. Готовить. Давайте еще кофейку бахнем. Еще пьем кофе. Горячий кофе. Забираем банку. Поперлись. Вот, у нас есть теперь согревание, выносливость, все, что нужно, все есть. Мы отоспались, посмотрели на оленя. Теперь пойдем. О, о, олень, белый олень Призрачный олень Белый, просто белый Так, ну Теперь а, Ну там в принципе Оба места не... А, подождите, а мы же ведь еще какую-то записку находили Что-то у нас еще было Или нет, или все уже Ну раз все, тогда ладно, идем дальше Сначала в секрет заходим а потом уже по миссии идем к самолету. Самолет оставим на финал. Вот так, вот. да. Ну так мы вообще мы сегодня молодцы. Мы много, сегодня, мы много чего сегодня сделали. Мы прям умнички, большие умнички. И ни разу не сдохли. Мы еще полчишкуру нашли. Мы нашли перчатки из зайчий Куры. Интересно, у нас теперь зайцы будут бояться? Волки боятся, а зайцы? Ну, блин, а вот это вот, кстати, вот когда они волчий дух, вот этот вот, им как-то пофиг. Реально им как-то пофигу, они бросаются и все. Подожди, а где? Блин. Нам вдоль реки все равно идти. А, нет, пойдемте так вот. Наушники выпадают. Неприятно так. Подожди, обойти, пожалуйста. Вот в лесу всегда так. Вроде идешь прямо, вроде все нормально. Труп. Да? Вроде все нормально. А, да, волчий труп. А. Вроде идешь нормально. Вроде идешь прямо, а выходишь вообще в какую-то другую сторону. А, ушел, ушел, Поэтому один в лес никогда не ходи. Лучше... Даже не то, чтобы один. Всегда бери с собой человека, который, ну, этот лес знает. Ну или, как минимум, хотя бы далеко не уходи. Если ты там возле дороги где-то, да, остановился, э, там, я не знаю, на машине ехал, ехал, решил грибы пособирать, да, там, далеко от дороги не уходи, всегда ходи так, чтобы всегда четко слышать, где находится дорога. Иначе потому, что, блин, ты не найдешься потом. В незнакомой местности потеряться, как нефиг нафиг. Серьезно? Что там опять скрипит? Либо дятел, либо сосны скрипят. Это же ведь сосны у нас получается, да? Сосны ели. Так, мы где? Так. У нас есть два варианта. Или нет? Ну, Вариант один, обойти вон там, но ну, мы сначала в секретку идем, правильно? Нужно определиться, где она, как до нее добраться. Возможно ли вообще до нее добраться? Так, ну мы вроде чуть выше, чем она. По идее, мы даже к самолету тут вот должны выйти. Мы должны выйти к самолету, и секретка будет чуть-чуть правее. По-хорошему. Да. Ну что ты задыхаешься? Ну все в порядке живить. Что ж в порядке? Подождите, а мы, у нас же ведь волк немножко. Ай, я только сейчас вспомнила, что у нас это. Волку за бачок цапнул. Так, ну по идее. Ага. Ага. То есть. То есть если тут идти вот так вот прямо, мы, получается, вот так вот и выйдем сюда. То есть тут никак не пройти нам. Все-таки нам нужно за это место. Ну-ка, пойдем, попробуем. Попробуем забраться, короче. Как вариант. Но это, конечно, тяжело, когда везде горы, блин, не пойми... Ага, хер, сто раз. блин. Ну, тут мы проходили. Я это дерево, упавшее, помню. Ну, то есть мы, получается, вот по этой вот стороне идем. дядя Дядь в левом ухе стучит. Ладно, придется вернуться, потому что, ну, вот ближе всего вот там, туда. Нужно обойти тогда, получается? Других вариантов нету. Обходим. Правильно же? Блин, ну как же ты быстро устаешь ты теперь? Вот как шкуру напялили, так все. Ну что ты задныла? Скрипка-то, а? музыка такая в ухо заиграла. Так жалобно, жалобно. В ухо такая. На-на-на-на, <свес> на-на-на. Так, где мы? Так, вот, мы забрались выше. Сейчас дальше пойдем. Блин, как быстро устаешь. А -а -а! Не могу прям. Хоть адреналин вкалывай и беги. Так. Значит, где-то тут уже должен быть потихонечку виднеться проход. Нам же направо надо, правильно? Ой, как же это тяжело-то, а! Так, нам туда, определенно точно в ту сторону. Ничего сейчас придем потом к моле такие, дверь с ноги и выше, видать. Смотри, волк, шуба волчья, перчатки кроличи. А ты говорила, я значит такая вся слабая, лежи дома, отдыхай, ты, ты должна укрепнуть, смотри. Волка выпотрошили. Шкуру его напялили. Все сделали. Зайца только тоже выпотрошили. <с> На руки натянули. <с> Такие сюда. Так. По идее мы обошли гору. Да? Где мы? Давай. Нихера ж себе. Обошли. Это что у нас? О, труп волка. А шкуру снять могу с него? Ну-ка. Так, шкура. Да. И кишочки. И... Ну, давайте килограмм мяску возьму. Ну, сейчас 10 минут. Не страшно, не страшно. Нормально. Так, не мерзди. Что-то опять замерзло у меня. Что, бегать? Идем бегать? тихо тихо тихо тихо тихо Аккуратно спускаемся, чтобы не навернуться. И лицом не прочертить нам тут линию. Блять. Да! А, давайте протестим заодно. Так, боль. Боль, это у нас таблетки. А, смотрите, да. Использовать. Работает, действительно. И повязка на растяжение. Все, вылечились. Бежим дальше. Так, не подскальзывайся. Немножечко споткнулось, ну бывает. Ну что ну, поделать. Так. Нам туда. Вот сюда. Блин, ну обход такой длинный. где так с этой стороны тихо наушник выпадает наушник выпадает тварь ушиб блин один боится второй бросается так кто бросается Блин... Мимо! Стука! Вот тебе в жопу, пулька! Попасть я не могу ему в голову! Следующий! Я ему в догонку хорошо так... Присунула... Пульку! Прям под хвост! А чё он бросается? Из-за него теперь у меня ушиб. А как лечится ушиб? А, ничего нет. Нормально. А был описан тяжелый ушиб, я думаю, все, пипец. Опять таблетки. Опять колеса жрать. Я вот так с этими волками скоро вот реально наркоманом стану. Подсяду на таблетки и нич ничто меня не спасет. Где я, твою мать? Так, я вот стопудово, я вот сейчас спущусь вниз, блин, Я окажусь где-нибудь вот тут вот. Ладно, спускаемся. Потихонечку. Потихонечку давай. А это не будет тот самый подъем, да? Где там дерево выдранное? Вот стопудово. Или мне стоило просто... Давайте, короче, нет, не будем рисковать. Я, про я просто пройду туда вперед, потому что, блин, я не знаю, что там внизу. В жопу это все дело. Вот сравняюсь с самолетом по высоте. Ну, в смысле, вот окажусь я тут, вот тогда пойду спускаться вниз. А тут я пока не хочу рисковать. что опять куда-нибудь спущусь, не пойми, где окажусь. Как со всем этим справляться, кто его знает, блин, как оттуда вылезать. Все, в яму попало, все, зашибись. Все пропало. В ему попала, все пропало. Я слышу у вас мрази. Несется, смотрите, на всех парах. Ну давай. Сука. Тяжелый ушиб опять получила. Заяц убегает. такой, Движуха. Так, шкура, кишки. А, господи, тень понеслась. Я уже думаю, что-то закружилось, непонятное. Нормально. Так, желудок говорит о том, что мы вроде начинаем хотеть есть. Так, температура начала падать. Нет, температура борется. Температура борется. Но мы просто тут возле скал. Ветер нас не должен особо сильно доставать, правильно же ведь? Так. Где мы? Так, мы почти сравнялись с самолетом. Так, мы почти дошли. Значит нам туда. Вот деревья поваленные, да? Да. Вот поваленные деревья. Ну, походу, придется немножечко изменить наши планы. Изначально я хотела дойти до секрета, но, видимо, нет. Идем к самолету. Блин, только не говори, что тут все заблокировано, переблокировано, я не смогу тут пройти. Да иди ты в пень, ну! Вон, ну я вижу, вон, горит там уже что-то. Ну я вижу! Волочи не дают пройти. Ну как так-то, блин? А тут? Нет! Ну вот я вижу, вот прям вот тут вот дым. Вот он, блин, эту вашу мачешь. Неужели с той стороны все-таки нужно как-то сойти слезть? Ну, давайте пробовать, блин. О, моя, ну -мо! Ну как так-то? Почему они вот тут вот все завалили? Какого хрена? Типа, чтобы не смогли оттуда сюда попасть? Ну а почему бы и нет, собственно? И отсюда туда тоже. Я бы, я просто вот реально, я боюсь, что вон там вот я не смогу пройти нормально. Или все таки надо было с с другой стороны обходить? Я уже, я не знаю. Я, конечно, попробую сейчас спуститься оттуда. Блин, ну у меня огромные сомнения, честно, у меня большие сомнения, что что-либо выйдет. Ты у нас как? Все, отдышалась, идем дальше. Ладно. Ладно, пробуем. Пробуем это все дело обойти. Зря я что ли тут с волками дралась? Так. Ладно, спускаемся. Проверяем теорию. Что отсюда, по идее, можно добраться до самолета. Не ломай себе ноги, я тебя умоляю. Просто не ломал ноги. Не надо себе ничего ломать. Тебя очень прошу. Так, туда, да? Так, все, спокойненько идем, Спокойно, спокойно, спокойно. Ниоткуда не скатываемся, ниоткуда не падаем. В деревню не врезаемся. Тихо, тихо, тихо. Это сука! Так, давай. Давай, давай. Так, э, боль. Эээ... Ладно, лечимся. Идем дальше. Да, давайте пробежимся. Раз ты все равно любишь себе ноги ломать. Твою мать. Ладно, сейчас зайдем до безопасного относительного... к тебе понадобится... А рука-то что? Мы почти дошли. Да, ёпт, твою мать. А, -а, а, измученная, побитая жизнью женщина, боль. А чё, а почему боль не стакается? Мне вот типа нужно на каждую боль таблетки пить, прям вот на каждую, да? Да. Мы с наркомалимся так. Мы с... слушай, у тебя будет передозировка, и я, я тебя не смогу уже откачать. Ну и как раз три бинта нам нужно Там. на обе ноги и на руку. Подождите, а какие у нас были ноги? Левые? Все левые ноги? Или все-таки одна правая, другая левая? Я как-то просто не... не сориентировалась. Так, все, мы вылечились. Спокойно, спокойно проходим. Где, твою мать, самолет? Так, ладно, идем сюда. Что тут? А -а -а! I can't feel my hands. Я не чувствую рук. Так, дерево. Уткнись уткни в дерево. Езжай в следующее дерево. Хорошо. Нам туда жить? Блять. Ну вот как, как? Как, как? По дороге, блядь. Тут они... Понятно, они тут никак не дадут... Вот с этой стороны они не дадут нам пройти. Пройти можно только вот со стороны дороги, походу. Больше никак. Блин, а почему ты не отметил вот тут вот еще дом? Скажи мне, пожалуйста, что вот тут вот есть дом, хороший дом. Твою же мать. Так, добегаем до дерева. Дерево, дерево, дерево, дерево. Так. Сука! <пух> <пух> <пух> так, сползли. <свят> так, все, что мы можем сейчас сделать, это как бы приглушить ее боль. Пять левые ступни. <свят> Слишком много колес для одного раза. Это что сейчас? Это ты воешь от боли? <свят> Ладно, ладно Задолбишь и, задолбишь просто Где действие? Подожди, ткань А, вот, собрать Ой, делаем повязку А я думаю, в самолете же Ведь можно будет переночевать, да? Короче, да, это нужно Обойти все вот сюда вот Без вариантов Просто без вариантов вот вырванное дерево, возле которого я была Столько боли и страданий, ё-моё Лишь ради того, чтобы Понять о что с другой стороны Это все говнище, не обойти <свы> Ладно, короче, доходим до этого дома И сохраняемся уже там И заканчиваем на этом Наше путешествие короткое Так. Ну, тут мы уже вот волком Мочили-валили, замечательно Так, ну, давай Где там этот дом? Я его то не вижу Так, сейчас Он где-то, по-моему, вот тут вот, да, вот был Блин, вот объясни мне, почему ты вот Такая же дура, как Маккензи. Почему бы тебе вот реально не отметить Что вот тут вот есть дом Причем не просто дом, а хороший дом, я бы сказала Там можно поспать, там можно поесть. А вот о еде мы задумались вдруг неожиданно. Вспоминай, где дом, давай. Я помню, а ты? Почему он не отмечается вот реально, вот новые вот эти вот места? Уголь у тебя есть, можешь даже углем начертить. Вон он, дом, вижу его. Поч почти там. Мы, мы почти добрались. Не, ну вот, блядь, вот. Поч почему они вот с другой стороны все взяли и заблокировали? Типа, заход только с одной стороны. Ну вот зачем так делать? Зачем? Кому это вообще надо? Ну, попытался я обойти с другой стороны. Это же типа открытый мир, блин. Ну, заход на миссию только с одной стороны, блин, узенькой. Ну, хотя бы на карте нормально тогда бы отмечали, а то, что вот там и там и там пройти не сможешь. Там типа все забито. Зачем там делать? Ну, вот потому что, смотри, блин, мы были вот тут вот, тут, тут вот, легкие горы. То есть, по идее, мы можем вот тут вот нормально обойти. Ну, вот реально, тут вот выглядит, что вот тут вот можно обойти. Тем более, тут вот есть мост. Тут есть мост сюда. Для чего это тогда все? Капец, блин. Я, короче, недовольна. Я очень сильно недовольна. Я возмущена и вообще. В общем, все. На этом заканчиваем. Спасибо большое, что смотрели меня, что были со мной. А, оставляйте комментарии. Ставьте лайки для продвижения канала. И всем пока-пока. Всем спасибо.